Робот Bond Scanner. Представляю ваше внимание обновление уже известного робота для отбора и поиска облигаций. Чем данный робот отличается от предыдущих аналогов, расскажу подробно в данном видео. Для чего данный робот нужен? Робот позволяет быстро и комфортно найти необходимую облигацию в терминале Quick. Фильтр идет по основным параметрам, которые обычно используют трейдеры, когда отбирают облигации для тех или иных целей и что нового в данной версии появилось, это вы можете быстро сделать экспресс-анализ и графически посмотреть, что из себя облигация представляет. В терминале Quick на текущий момент этот процесс достаточно сложен и не очень удобно. Если нужно быстро облигации просмотреть большой список и посмотреть их графики, то данный робот будет очень удобным подспорьем. Давайте откроем терминал Quick и посмотрим, как данный робот выглядит, как он работает. Перед вами настроенный и запущенный торговый робот робот помощник данная версия она на самом деле ничем не отличается внешне пока вы не нажали вот эту клавишу чарт которая находится в нижнем углу И здесь открывается справа новое меню в котором вы можете посмотреть дополнительные акции графически чем вообще данный робот удобен в один клик вы можете перестроиться на вывести государственные или муниципальные облигации быстро выбирая срок Погашение, например, с которым вы хотите увидеть облигации. Вы их тут же получаете в терминале Quick. Хотите текущую доходность свыше там, 10%, вы убираете там от 15 с 10 до 15% посмотреть. Давайте выберем корпоративные и посмотрим, насколько много таких облигаций. И вот перед вами список достаточно уже рисковых облигаций, поскольку их доходность уже вот здесь 14 от 10 до 15 процентов. Значит, есть какие-то проблемы с облигациями. Но вы их очень быстро можете найти и посмотреть. Какие параметры? Все то же, что в предыдущей версии. Это сразу можно посмотреть ценовой диапазон, по чем она торгуется, срок погашения, доходность, длительность купона, размер купона. Что важно, можно посмотреть сразу, отобрать облигации по диапазону спреда в стакане и по дюрации. Все это также позволяет сделать и использует по каждому наименованию, по каждой. Параметру можно сделать фильтр отфильтровать облигации. Далее берем, например, отбираем муниципальные облигации с определенным сроком погашения и давайте выберем построим график какой-нибудь. Делается очень просто. Вы в списке просто находите нужную вам облигацию, например, Самарская область. По этой строчке просто два раза кликайте мышкой и данная облигация у вас попадает в список уже в конфигуратор. Нажимаете график, происходит запрос данных с биржи. График уже построен. Вот, пожалуйста, вы видите, Запрошен у нас 30 свечей, 30 свечей, таймфрейм у нас 10 минут. Мы видим, как вела себя облигация на протяжении здесь вот нескольких дней. Если мы хотим большой период, мы можем изменить. Давайте поставим 300 свечей, возьмем и построим график, например, за 15-минутный таймфрейм. Снова запрос идет данных с биржи. И мы получаем реальные котировки на графике. Самое важное, что здесь мы сразу можем посмотреть статистику. Статистика говорит нам уже обо о многом. Сделок в день всего происходит 6. И объем сделок, объем в день всего лишь 1100 облигаций. То есть за большой период возьмем информацию и получим достаточно хорошую уже статистику. Можем представлять, что из себя представляет облигация. Также в таблице мы можем сразу посмотреть ее спред и решить, подойдет нам эта облигация. Нет. То есть мы сразу можем ее уже оценить. Для этого нам не нужно ее выводить в таблицу в терминал Quick, не нужно подключать графики. Вы получаете сразу сюда уже биржевую информацию непосредственно в конфигуратор. Данный робот можно использовать отдельно для тех, кто работает с облигациями, торгует. Облигация это сопутствующий инструмент для любого трейдера. Он всегда может быть помощником. Также можно данный робот приобрести в комплекте с курсами. Например, курс «Облигации. Надежный помощник трейдера». Курс «Один из самых таких интересных. Скальпинг на облигациях». И курс «Фундаментальный анализ акций». Все эти курсы вы можете найти на сайте. Открывайте раздел «Курсы». И здесь вы сможете. Смотрим, к примеру, скальпинг на облигациях. Здесь подробно вы можете посмотреть также презентацию курса «Скальпинг по облигациям». Содержание курса. И в комплекте с курсом также можно приобрести и данный робот Bond Scanner. Данный робот именно как раз вот заточен под отбор облигаций, необходимых для курса скальпинг на облигациях. То есть вот именно все функции, которые есть в этом роботе, они достаточно подробно, они очень помогут вам в отборе именно облигаций для того, чтобы заниматься скальпингом на облигациях. Кроме того, в курсе «Фундаментальный анализ акций», конечно же, облигации тоже имеют важную роль при составлении портфеля из акций и облигаций. Спасибо всем за внимание. Более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте и на нашем YouTube-канале. До свидания.